Сейчас, смотри, там полы, где-то вот что-то. Видишь? А, Что было, что у вас, нет? Не говоришь. Опа-опа-опа. Ушел. Эх, морозовый. Медведь здесь приходил, трубку жрал только что. А? Неа. Только трава. Что такое? Трава? Говори. Вот здесь перед камушком тут. Бор Борозди-ка. Нет, зачем музык? на вторая музыка? Oh. не было чего-нибудь? У меня один выход вот здесь. Просто за лоблером хапки и, блять, все. Хоть большой? Да всё. Это мелочёвка. Ни повтора, ничего. Виталик? Усь? ха Да я говорю, Усь. Пас тут это. Тут выход был, блять. Лоуфро. видео. Ай-яй-яй! Блин! За... Приходится заставлять ловить рыбу, блин! Снимай, ты, сай, снимай, ты, Я, Нет, ты, у тебя стоит. Я сказал же, издальки туда, там еще не бросали. <сínt> <сínt> Вопрос снимай видео. пошел ну поздняк уже. Две рыбы вытащили. Я буду его таскивать, потому туда дальше закинь и проведи о, вдоль тревы, так надо решить совсем ага но ты не поможешь мне в этом только если выйдешь я это не делать <свят> вот два идиота, блин. Миша, ну а... Миша, Миша, Мишка. Запутал нет? Нет, Мишка. А? Гоу просто видео. Здесь должна быть щука, должна быть тут. Сегодня был один бобер. Мы думаем, что щука. Вода пониже шеи. Давай еще поднимем. нитом. Вечереец. Вот он эти самые эти трижи, он высоко лезет, ставит, что-то работает, опять жалко. Кинешь? Давай целуем Целуем И отчепляем Желтенького Вовка, ты лучший The best of the best Ну, забывай, давай, давай. Хоп! 오프라스틱을 빌려 흐흐흐흐흐 Вы своего бытового то собери. серьезно? Вон утка утка-то есть. Вылезла. Да нету никого. Смотались твои у тебя так. Смело тогда, да? Опка! Опка! Опка! Знаю, знаю. Ты вообще инструмент. Думал, мне. Не. Да. Что-то они там повоючат. Да. Что да. решить что там завтра? Какая-нибудь запруда.